В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации объединенных наций издан всеобъемлющий доклад о международно-правовых обязательствах Республики Армения, как агрессора, оккупировавшего территории Азербайджанской республики. Как сообщает Азертадж, доклад, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольм Шоу, Великобритания, содержит следующие ключевые выводы. Регулярные вооруженные силы Армении принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана. Армения незаконно установила на оккупированных азербайджанских территориях марионеточный режим и продолжает поддерживать его существование различными способами, в том числе посредством сохранения военного присутствия на этих территориях. Армения не может снять с себя ответственность за эти нарушения международного права, просто пытаясь скрыть свою роль агрессора за ширмой марионеточного режима. Международное право запрещает приобретение территории с применением силы, и, следовательно, никакие действия, предпринимаемые Арменией или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана — не могут изменить существовавший ранее правовой статус этих территорий, которые таким образом остаются азербайджанскими по международному праву. Армения несет государственную ответственность за нарушение ею международного гуманитарного права и международного права, прав человека. К таким нарушениям относятся попытки изменить азербайджанские законы и правовую систему, распространяющиеся на оккупированной территории, посягательства на имущественные права и повреждения или уничтожение объектов культурного и исторического значения, создание поселения армян на оккупированных территориях, ненадлежащее обращение с покровительствуемыми лицами и насильственное исчезновение. Армения обязана как прекратить совершаемые ей нарушения, так и возместить ущерб в связи с ними. Согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, Такие обязательства могут контролироваться и осуществляться посредством механизмов, действующих в отношении Армении, таких как договорные органы ООН по правам человека и соответствующие международные судебные институты. Что касается военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Арменией в ходе агрессии, то индивидуальная ответственность может осуществляться через национальные суды, включая суды различных вовлеченных или третьих государств, в то время как ответственность Армении как государства может быть обеспечена через соответствующие межгосударственные механизмы. Разоблачающий оккупационную политику Армении доклад издан и распространен в статусе официального документа Генассамблеи и Совета безопасности ООН.